понял. Окей, добро, подает мой на... затромный. Шти... Бам. БАМ. БАМ. Мужика, я тебя, чего так скричила? <свист> <свист> не, ну это уже не страшно. Еще секундочку. Дед, ты что там чинишь таким образом? <свист> так, это ручка водить по... Готово. Я могу Открыто. тоже. Открыто. А это поры все моментов из ряда. Выйди отсюда. Разбий ты забыл выйти оттуда. О, привет, Хантер. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Ладно, я промолчу. Сейчас, <свёздить> <Ша -ша -ша, служда> сейчас, я почти есть. все. Да я уже все. Мне понравилось. Что? О, привет! Окей. Классно, что ты голову в стену засунул, но все-таки я спрашиваю, тебе нормально или не очень? Что с этой игрой? не ну, так, почему все за текстуры? И естественно, у всех это получается. Привет, народ. А вот и я. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Также есть Инстаграм, Дискорд, туда тоже заходите, заглядывайте там. И да, да, да, это опять метро, которое я прохожу уже третий раз. Я не знаю, что с редуксом, почему я могу проходить через текстуру. Ну и соответственно другие тоже проходят. Как животные, монстры, извиняюсь. И другие NPC. Вообще странно, очень это максимально. Но выглядит забавно. На этом у меня вроде бы все. Всем пока. А я иду спать.